А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Пре. Вот и стартнуло обновление 9.2.5. Появилась межфракционная игра, ну и к тому же появились достижения различные. Одно из достижений, которое мы сегодня рассмотрим, это великое достижение под названием «Возвращение из-за грани». Наградное звание «Скиталец завесы». На самом деле хотелось бы какую-нибудь маунта или какую-нибудь хотя бы игрушечку, но даренному коню в зубы не смотрят. Великий подвиг, который, быть может, в 10.0 в dragonfly Dragonflight будет недоступен. Поэтому советую начать делать это достижение уже сейчас. Оно делается не за день, оно делается не за неделю и даже не за месяц. Это достижение включает в себя 16 достижений. И в этих 16 достижениях еще имеются разные пункты. В общем, охватывается абсолютно весь-весь-весь контент дополнения Shadowlands. И рейды, и ковенант, и данжики, и выполнение квестиков, квестлайнов в открытых локациях, и таргаст, и различные мета арчивы которые делаются в разных локациях и связаны с разным контентом. Давайте начнем все по порядку. И первая вкладка открывающие выполнение этого достижения, будут рейды. Рейд у нас под пунктом 1, замок на Африя под пунктом 6, святилище господства, и под пунктом 7, гробница предвечных. Нужно пройти эти рейды хотя бы в режиме поиска рейда. То есть мы открываем достижение и написано «Победите перечисленных ниже боссов в любом режиме». Любой режим — это даже поиск рейда. Регаемся, убиваем все превосходно, все замечательно. Да, на это потребуется время, Ну, что ж, в тот момент, пока мы ищем очередь, мы можем заняться и другими достижениями, почему бы и нет. Достижение Ковенанта под номером 2, мертвые рассказывают сказки, под номером 5, четырехкратная известность, под номером 13, любитель обителей, и под номером 15, дилетант темных земель. Рассмотрим каждое из этих достижений. А «Мертвые рассказывают сказки» — это достижение на выполнение всех компаний Ковенанта. Кири, Некролорды, Ночного Народца, Вентиры. Выполняем кампанию, получаем ачивочку. Все легко, в принципе. Компания каждого Ковенанта делается, по-моему, часа за два. Можно и даже быстрее. Окей, следующее достижение — это четырехкратная известность. В 80-й уровне известности во всех Ковенантах. На текущий момент... Можно купить в Орибасе на втором этаже рядом с флаймастером Итом, который дает 60 уровень известности. И его можно произвести в каждом ковенанте. Также компания Blizzard облегчила получение известности с 40 до 80 -го. Мы, проходя любое эпохальное подземелье, убивая рейдового босса, получаем известность гарантированно. Ранее это было с определенным шансом. Любитель обителей. Достижение, введенные еще в апреле 2021 года, нужно построить третьего левела здания абсолютно все в нашем кавенанте. Таким образом, мы еще и аниме будем больше лутать за выполнение задач, убивая боссов, делая локалочки. Хорошее достижение, я думаю, оно у вас давно сделано. Дилетант темных земель. Это выполнение кавенантских достижений, связанных с особым построенным зданием. Например... Поиски верности – это прохождение абсолютно всех испытаний в кирийской арене в сложности «Верность». Всего там четыре сложности. Первая – отвага, вторая – верность, третья – мудрость, смирение, четвертая. Пройти верность в целом легко, я думаю, вы справитесь. Далее, будь нашим гостем. Нужно в пепельный дворик призвать всех 16 мобов, хотя бы разочек. Это делается за 4 недели при условии, если у вас пятого уровня пепельный дворик. Да, на это нужны души, да, на это нужна анима, но если вы хотите это достижение, старайтесь. Дружба с грибами. Нужно у чесночника сделать превознесение. Легкий ачив, но просто требует время. То есть я, будучи хуманом, получая на 10% больше репутации, пользуясь бонусом от ярмарки на тот момент времени, потому что 9.1.5 вышло 3 ноября, и ярмарка на Балуне, как мы знаем, идет в начале месяца, используя всеми этими бонусами, я прокачал в пул репутацию с чесночником за 20-23 за дня, то есть 3 недельки. Будучи каким-нибудь орком, без бафа ярмарки это займет месяцок. Так что, вот уже как раз-таки найдено долгое ачиво Ну и, конечно, приглашение гостей. Долгий ачив 4 недели минимум. Чем заняться после смерти? Ачив от некролордов. Что нам нужно... А он не открывается. Но я примерно помню, что нам нужно. Нам нужно абсолютно все поганища получить себе в здание. Для этого нам нужен пятый уровень фабрики поганищ. Также нам нужно 100 бинтиков скрафтить для Визектуса. Помимо этого нам нужно 25 модных аксессуаров для наших поганищ. И нам еще нужно попеределать много-много квестиков у наших поганищ, которые они дают нам в нашей фабрике поганищ. То есть делаем квестики, делаем новые поганища, делаем 100 для Визектуса и собираем 25 модных аксессуаров. Таким образом мы получаем достижение, чем заняться после смерти. Не знаю, почему оно не раскрывается, хотя я нахожусь в микроловдах Баги, баги, что уж тут поделать. Подземелья данжики. Достижения под номером 4. Эпохальные подземелья темных земель. И достижения под номером 10. Эпохальные подземелья темных земель. А что нам нужно сделать? Нам нужно пройти все эпохальные данжики. Или с помощью эпохального ключа. Уверен, вы зайдете в игру и сразу же эту вы получите. Ну, если вы играли там в первом, втором сезоне. третьем. Далее, что получается? Достижение под номером 10. Делай как можешь, пока не сможешь, как надо. Это прохождение, это завеша в хардмод режиме. С целью его активации нужно, чтобы у одного из участников группы, по-моему, была ожерелья. В целом, люди часто туда ходят, часто делают это достижение, потому что за это достижение идут маунта. Думаю, найти пати легко, так что дерзайте. Да и в целом, само прохождение, это завеша в эпохальном режиме, в хардмоде, является легким на текущий момент. Как мы знаем, в актуальной локации Зерит Мортис, а также в старой локации Кортия, имеются главы. И пройдя абсолютно все главы компании, мы получаем достижения. Достижения под номером 9, достижения под номером 14. Цепи господства, полное прохождение всех глав компании в Кортия. Просто делаем квестики, ничего сложного. Тайны предвечных аналогично только в Зерит Мортисе. Делаем, делаем, делаем квестики. Таргаст, всеми любимый Таргаст. Все его любят, все его ценят, все его холят и лелеют. И жить без него не могут. Рвутся каждое кд в него люди. Конечно же, ага. Достижения под номером 8 и достижения под номером 11. Много-много тайн требует полную раскачку кубика. Кубик появился в обновлении 9.1. Проходя обычный торгаст, там где 9 уровень, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, мы получаем знания о башне. Получаем здание, это валюта особая, и таким образом прокачиваем таланты в кубике. Прокачав полностью кубик, мы получаем достижение много-много тайн. А достижение под названием «Исследователь башни» требует много очивочек в Таргасте, но одна из них была понерфлена. Теперь нужно пройти всего лишь четвертый уровень испытания тюремщика вместо восьмого, и это не может не радовать. Помимо этого, нужно пройти восьмой уровень извилистых коридоров, который был открыт еще в январе 2021 года. Также нужно хотя бы разок открыть адамантовые хранилища. но ну, это откроется в тот момент, когда вы прокачаете кубик до второй или третьей полосы. Далее нужно пройти 16 уровни Таргаста на 5 звезд. Для этого хотя бы нужен гир 270-275. Чем выше, тем лучше. И, само собой, там мучения, благословения меняются каждый день. Проляйте для себя удобный день и проходите... Разные крылья торгаста. Также требуется достижение Мастер Мучений. Мастер Мучений — это определенная игра с определенными мучениями. Например, достижение «Отомсти за меня». Убейте элитного противника с 10 эффектами отмщения под действием эффекта «Мститель» в Таргасте Башни Проклятых. То есть, смотрим условия и выполняем их. Ничего тяжелого, самое главное — выловить это нужное мучение вот мы и добрались до самого последнего пункта, мета-ачивы. Мета-ачивы требуют себя несколько достижений, некоторые из них могут повергнуть обычных игроков в шок, но не стоит вообще беспокоиться, все достижения делаются, не стоит их реально бояться. Глаза боятся, руки делают, слышали такое? Ну, теперь услышали. Достижение весь зерит, достижение лучшая защита, достижение прогулки в утробе. Три мета которые нужно сделать, некоторые из них понервлены, так что все легко реально. Начнем с достижения весь зелет. Оно делается за месяц, при условии, если вы пользуетесь ярмаркой, если вы хуман, если вы каждый день киляете рарников в Мортисе. Но я не думаю, что обычный игрок будет таким заниматься, поэтому скорее всего вы прокачаете превознесение там не за месяц, а где-то за полтора или за два месяца. В целом торопиться не особо стоит, потому что вам еще и другие достижения делать. Окей, окей. Тайны предвечных мы уже знаем, это полное прохождение всего квестлайна в Зерит Мортисе. Сокровище Зерит Мортиса нужно просто собирать абсолютно все спрятанные сокровища в локации Зерит Мортис. Далее, достижение весь Зерит требует такое достижение, как власть над дюнами. Нужно убить трех особых мобов, которые находятся в пустыне. Они еще спавнятся на маунтах и в чатике. Что получается? Спавнится особая реплика. Шифры предвечных нужно прокачать абсолютно полностью нашего Пока-Пока. Нужно выформить очень много валюты под названием шифры предвечных. Открываем сундучки, делаем дейлики. Ничего тяжелого. Пятый блин. Нам нужно скрафтить 5 любых организмов в протосинтезе. Это легко. Да, это реально легко. Вполне. Также искатель приключений Зерит Мортиса нужно убить абсолютно всех рарников, находящихся в Зерит Мортисе. Ну и что мы можем выудить из всего этого сказанного? Достижение весь Зерит делается легко, самое главное прокачать репутацию. А остальное все само собой сделается. Едем дальше. Лучшая защита. У меня она получена поздно, по той причине, то, что. В сентябре 2021 года нужно было выполнить абсолютно все пункты, все 9 штук, для получения этого достижения. Потом, по-моему, понерфили до 6, а сейчас вообще нужно выполнить всего-то 4 условия. Поэтому делаем самые 4 легкие условия за примерно недельки, 4, 5 и кайфуем, лутаем это достижение. Довольно-таки легкие ачивы это хитрый лис. Нам нужно всего лишь 3 раза побывать на атаке Кири в утробе. То есть, это потребуется 6 недель, но зато нет никакого рандома, абсолютно. Далее, достижение под названием «Личные запасы тюремщика» является легким и «Законная добыча». Все остальные, по-моему, достижения проковые, либо накопительные, и делать их... А еще головная боль. Поэтому выберите для себя легкие достижения, но и про проки не забывайте. Если что-то прокнуло, само собой, делайте это. Мало ли, может именно потом этого достижения вам не хватит и будете об этом жалеть. Ну и последнее метод достижения, которое было добавлено в обновлении 9.2.5, но засчитано она у меня еще в марте 2021 года, это прогулки в утробе. Что нам нужно для этого сделать? Давайте рассмотрим полностью исследовать утробу, изи. Прокачать полностью репутацию свинари тяжеловато. Собрать 200 душ. В целом, пока мы будем качать наши кавинанские здания, это легко сделается. Групповая охота. Справа в утробе каждые 3,5 дня обновляется событие. темные гончие, например. Там маунт еще дропается. Такие события нужно делать. Всего их 4 вида. Меняются они каждые 3,5 дня. Далее. Лучше быть мертвым чем везучим, а вернее наоборот, лучше быть везучим, чем мертвым. Нужно убить абсолютно всех рарников, которые находятся в утробе. В целом легко, если мы не можем сами найти кого то рарника, зовем друзей. Также там нужны какие-то призывные штучки, фармим их, ничего тяжелого. Жуткая пятерка, для этого потребуется хотя бы 5000 стиги с целью того, чтобы у Винари купить особые апгрейды для Таргаста. Ну и последнее тут достижение. Пусть знают, с кем имеют дело. Нужно тоже поубивать всех рарничков. Как-то так получается. И после всего вот этого сделанного, мы лутаем достижение. Возвращение из-за грани. Если бы мне сказали делать его с нуля, да я бы его не делал. Шутка, ладно. Я бы его делал, но не особо в этом плане торопился. И за месяца два в целом с нуля его реально можно сделать.